Привет, друзья! Вы на канале Тойсоу. Сегодня мы будем делать гномиков из шишек. Нам потребуются шишки. Вот такие вот длинненькие, большие шишки. Потребуются спилы дерева. Вот такие небольшие спилы для основания. На них гномики будут стоять. Потребуется цветной фетр. У меня серый и красный. Вы можете взять фетр любого цвета ножницы иголка с ниткой краски черные и красные вам потребуются вот такие вот деревянные заготовочки круглые шарики они продаются в любом рукодельном магазине если у вас нет таких заготовок то вы можете слепить шарик из пластилина также вам потребуется пластилин для того, чтобы делать основание, ну, вернее, ножки гномика, вам потребуются веревочки. Совсем чуть-чуть такие джутовые веревочки и палочка или спичка, которой будем рисовать лицо гномику. Также потребуется клеевой пистолет. Давайте приступим. Первое, что я сделаю, это ножки гномика. Я возьму коричневый пластилин. Так, хорошо разминаем. Делаем колбаску и сгибаем ее вот так вот. Немножко приплюснутые делаем ботиночки спереди. Должно быть толстая основания потому что сюда мы будем вставлять шишку крепим вот так вот я сделаю на нашей подставочке и сверху вот в это место закрепляем шишку глубоко ее туда Вставляем в пластилин вот так вот получилось. Шишка стоит на ножках. Теперь я возьму мою деревянную круглую заготовочку и буду делать колпачок. Сначала я отмеряю по обхвату головы, сколько мне надо отрезать. Я буду выкраивать колпачок в форме треугольника. Сейчас я отмеряю то, каким будет основание. Так, Вот моя надсечка. Теперь мне надо сделать выкроить треугольник. У гномиков обычно треугольные шапочки. Я делаю это просто на глаз. Как видите, я согнула фетр пополам. Просто отрезаю треугольник таким образом, померяем на голову, вот так вот это будет сшито. Немножко единственное, вот здесь вот надо было побольше дать припуск на, на шовчик. Мне будет тут надо пришивать за самый-самый крайчик. Я беру нитку с иголкой и начинаю сшивать этот колпачок прямо по лицевой стороне сколько я дала маленький припуск на шов я буду захватывать совсем чуть чуть у головы я захватываю совсем чуть-чуть а далее уже могу захватывать побольше и сшиваю колпачок вот таким декоративным швом. Я использую суровую нитку. Сейчас я могу померить, пока далеко не ушла. Ну Да, вполне, вполне колпачок будет сидеть хорошо. Продолжаю сшивать. У меня готовы два колпачка. А сейчас я выкрою шарфик. Мне потребуется два шарфика для двух гномиков. Опять же выкраиваю на глаз примерно э, сантиметр полтора шириной прямую полосочку из серого фетра. И то же самое сделаю из красного фетра. Так, такой длины не хватит я думаю хватит так шарфики готовы теперь мне надо выкроить варежки как аккуратно выкроить варежку смотрите я вырезаю прямоугольничек Теперь с одной стороны я его вот таким образом закругляю. Здесь я от края отступаю, то есть не веду ножницы до самого края, потому что нам надо будет сформировать пальчик. Так и формирую пальчик. Все мы знаем, как выглядят варежки, поэтому сделать это будет несложно. Так, и немножко сужаю варежки у основания. Вот получилась варежка. Одна и вторая. Одна у меня получилась несколько больше, поэтому я сейчас ее подровняю в соответствии с маленькой варежкой. Две варежки. То же самое делаем из серого фетра. Сейчас мы будем закреплять колпачок на голове. Для этого я разогрела клеевой пистолет и изнутри колпачка по краюшку наношу клей. Немного. Нам главное, чтобы колпачок держался на голове. Надеваю колпачок на голову, прижимаю, вот получилась голова с колпачком. Красота! На одной шишке я уже закрепила, вот таким образом это должно выглядеть. Берем нашу заготовку с шишкой и наносим клей на верхушечку шишки. И на нижнюю часть головы. Глубже усаживаем голову на шишку, чтобы крепко все держалось И таким образом. Вот какой номик получается теперь, пока у меня горячий пистолет, я закреплю на ручках роль ручек у меня будут играть вот такие вот веревочки джутовые так я их по длине отмерила уже примерно какой длины они должны быть так беру клеевой пистолет Наношу на варежку, приклеиваю. Так, и то же самое делаю со второй варежкой. Следите, чтобы у вас, то есть вы должны понимать, как у вас будут расположены ручки. Вот я как раз об этом сейчас думала. То есть вы должны понимать, что вот эти большие пальцы, они должны смотреть вверх гномика. То есть вот так вот должна я приклеить вторую варюшку. Вот так вот. Выкладываем в сторону пока и то же самое делаем серым. Сразу наношу клей на обе варежки и закрепляю веревочку. Вот так приклеиваем откладываем в сторону чтобы подсохла посмотрите как я буду крепить ручки к шишке к гномику я беру веревочку и сзади шишки на том уровне где я считаю у меня должны быть ручки я вставляю веревочку прямо в шишку, в шишку серединкой серединка веревочки должна быть Сзади шишки, на спинке. Просто вот закрепляю веревочку между чешую к шишке. Она там будет держаться. Таким образом. Сейчас я сделаю это со вторым гномиком. Так, у этого гномика такие длинные ручки получились. Нет, они, пожалуй, слишком длинные. Сейчас я их укорочу. Если что-то получается не так, не расстраивайтесь. Все можно исправить. Снова приклеиваю варюшку, так горячий клей попал не на палец так вот меряю ручки гномика. ну вот так вот да так вот будет конечно лучше замещаю веревочку сзади между чешуек шишек плотненько туда ее заправляю аккуратно чтобы не сломать шишку и спереди ручки надо расправить чтобы варежки смотрели у нас вперед от лицевой стороной. Так, одна варежка вот у меня выглядит хорошо, а вторая не очень. Это из-за того, что такая упрямая веревочка. Ну, я сделаю следующее. Я веревочку перехитрю. Я добавлю немножко клея варежку и вот так вот их склею как будто гномик держит свои руки сложив вот так вот впереди как вы думаете если у меня один из гномиков будет с метелкой который прибирается у себя во дворе например сейчас я добавлю еще клей Я закрепила метелочку с помощью клея и пластилина вот здесь вот на башмачок, все отлично держится. Сейчас я добавлю шарфик, шарфик у меня у этого гномика будет серенький. Опять же воспользуюсь клеевым пистолетом, совсем чуть-чуть. Сейчас я буду рисовать лицо гномику, мне потребуется черная краска и красная. острую палочку у меня это бамбуковая палочка и немножко беру краски для начала я попробую на какой-нибудь поверхности как это будет получаться то есть мне нужна такая маленькая точечка получается хорошо значит я могу рисовать лицо смело, Глазик один и второй. Так, и то же самое делаю для второго гномика. Беру немножко краски и рисую глазки. Так, теперь я. Вытру Мою палочку от краски, очищу и беру красную краску для того чтобы нарисовать ротик. Опять попробую на какой-нибудь ненужной поверхности, как получается. так вот совсем чуть-чуть только обозначаем чтобы было понятно что это лицо